Доктор, я вижу сон, один и тот же сон, он постоянно повторяется, снова и снова, меня смущает его содержание, я вижу мальчика. И тут я просыпаюсь Каждый чертов раз Этот мальчик, выстрел Я не понимаю Не понимаю Должно быть это что-то важное Я... Я... Я понял, доктор Я понял! Слишком поздно.